Всем привет, кисы и коты! Вы не поверите, что мы сегодня смотрим? Это видео называется Попробуй не заплакать челлендж. Самое грустное видео в мире. Я не знаю, чем закончится этот видос. Я никогда такого не снимала. Возможно, закончится он моими слезами. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто успеет поставить лайк за 3 секунды и подписаться на мой канал, ваше самое главное желание сбудется в ближайшее время. Три Два, один, ноль. Все те, кто поставил лайк, выдача отправляется к маме. Я боюсь нажать кнопку, чтобы не заплакать, что я чувствительная особо. Итак. Я даже не знаю, что тут будет. Я никогда не знаю, что там будет, поэтому... Итак, у нас тут грустная музыка. Сидит мужчина с грустными глазами и подарком в руках. Кого же он ждет? Свою барышню? Отлично. Куда она его хочет повести? Куда они идут? На кладбище может? Как-то слишком это все грустно. Вау! Какая милота. Итак, мяу-мяу-мяу. Давайте-ка с вами отправимся по кошачьим делам. Как вы думаете, куда она идет, эта кошечка? Бабочка-девочка. Я не знаю, что тут будет, но пока все герои вполне милые и ничего не происходит страшного. Бабочка села. Какая светящаяся она. Бах. Что? Кошка? Зачем? Мяу. Мне кажется, они знакомы с этой девочкой. О, какая милая. Ну как можно их не любить? Так, так, так, но ну, эта кошка очень-очень хитрая. Она заманивает куда-то девочку, я так понимаю, чтобы она за ней пошла. Мужчина замечает ее. Так, чьи сумки? Что? Это их дочь? Да, это их дочь. Но, походу, ее нет больше. Итак, он увидел свою дочь. Он подумал, что это она. Подождите, вот мужчина этот бежит за ней. Это очень запутано. А если эта кошка проводник в потусторонний мир? Возможно, с их дочерью что-то случилось. И вот сейчас она должна ее забрать туда, куда должна забрать. Туда. А? Так вот этот лифт едет так медленно. Мужик в лифте нервничает. Все очень очень запутано. Быстрее же, быстрее. Мне хочется выяснить. Кошка, вы видите, что она какая-то египетская? Она с сережкой. А вы знаете, да, что это все не просто так? Египтяне знают, знают. Должна, наверное, приплыть какая-то лодка, которая отвезет девочку в мир смертных. Да. Вот это да. Кошка бы, наверное, устала каждый раз вот так всех забирать и приводить в нужное место. Как вы думаете, зайдет она или не зайдет туда? Это странно. Тоже выйдет злодей, наверняка это злодей какой-то. Судя по осанке и пафосному появлению, это точно злодей. Так появляются только они. Да, это злодей еще такое лицо. Заходи, давай. Почему я должна с тобой идти? Хоть бы отец успел. Блин, а если они вместе зайдут в этот корабль, то что будет? Девочка босиком. ой что же там возможно она потерялась и он ее вдруг нашел его не смущает мужик который стоит перед ними на странном корабле окошко а которое все понимает и выглядит как человек с умными глазами он говорит типа я не отдам ее а злодеи, что же ответит? Злодей, конечно, с этим не согласен. Для, для чего-то нужна ему эта девочка. И это очень-очень плохо. Либо они сейчас попрощаются. Либо что? Не отпускаю есть с ней. И так тут заходит эта женщина, от которой почему-то он сбежал. Если это его ма, ее мама, то почему он от нее сбежал? Интересно. Как так? Я думала, девочка должна уйти. Я поняла все. Он свою душу отдал за нее. Капец, ребятушки. Капец. Он пожертвовал собой ради нее. Якобы она оживает, а он отправляется за место нее. Интересно, если бы в жизни такое возможно было. Мне кажется, многие мамы бы отдали это за своих детей. Я бы точно. Вот так вот везут куда-то на операцию. Да. Для чего? Какая-то, мне кажется, вот эта мама, вот эта, она какая-то немножко жестокая. Она ее так тяжело, сильно держала за руку и тащила. Это странно. Что они хотят сделать? А, смотрите, у нее вот здесь нет работник. Типа значок. Какая-то не люблю таких Мольч... молчаливая, странная. И какая-то. еле дышит, блин. Подарок. Зачем ребенка вот так делать? Это тебе от отца. Сейчас чихну, кажется. Может, она болеет. Кома. Я бы еще понимала что-нибудь на этом языке. Конец. В общем, пожертвовал он своей жизнью ради своей дочери. Я бы сделала так же, если бы это было возможно честно. Вот такое видео было немножко грустное, немножко запутанное, немножко непонятное, жертвенное, но в то же время таинственное и интересное. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вы не видели вот это видео, посмотрите его обязательно. Я вас люблю, целую, пока!